Жить куда-то, Зачем кого-то звать, Какие-то утраты. Еще не вышло, еще не надо объяснять. Наверно, надо еще немного подождать. Но ждать, наверное, уже не хватит больше сил. И не ответит никто кого Жизнь проходит, спешит куда-то вдаль А счастье где-то бродит, ведь это же печаль Еще не вышло время, все вроде петь Ещё немного подождать, но ждать, наверное, уже не хватит больше сил и не ответить.